Доброе утро. Вот, сегодня какое число? Уже восьмое. Какой день не помню по счету, но собрались на белое озеро поехать. четверг Четвертой да, сегодня. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Стой, простой. Дети. Вы хозяева лагеря. Вы погода, как обычно, шепчет. Чего-нибудь. Наши люди в булочную на такси не ездят. Всем нелинжанам привет. Да, мы находимся за ручьем. Отечного, со состанового э -э, впереди за спиной. У тески у родственника. Он идет в фидосовскую. Фидосовскую не знаю, пойдет он на Карповскую, исходит, исходит. На хуй не Хорошо, ладно. А мы мы продолжаем путь. На белое. На белое. Валерия! Эксплуатация европейского труда продолжается. За кордон. Еще нас ждал вот такой сюрприз. Приехали называется. Типа нормально, но потом увидели вот это вот. дела и забыли насос ну, отсос от лодки в общем вот на да. уходе вот это озеро белое там Ну скажи что-нибудь. Что я могу сказать? Вот полная жопа, блин, колесо проткнули, насос потеряли. Вот хорошо я не потерялся. Бери шпиннинг давай. И пойдем рыбачить. Виталик, так как ты за рулем, я навесу вот тогда. Ну давай, исправь Вот, немножко перекурили, посидели, выдвигаемся. У мужиков настроение поднялось, Что и бить. Да, Андрей Викторович? Да, да. да, да. да, да. Сказывай, как говорят, могло быть и хуже. Смотришь, красота какая. Видно, что с самого утра, с этим посещением нам придется врачу сниматься. На, на озере Белом. Белом Не знаю, видно ли в камеру радугу А, чутка видно В конце, это, к счастью Кто-то поменяет. Кто поменяет. Кто поменяет нам колесо Придем, оно уже поменено Да, все, поменяли меняем на спиртное. Вот так. Мучить-то нас не надо. Не договариваюсь. Дай-ка, минутку. Дай-ка, Дай-ка, минутку. Все, видно, нормально. Такой, блин, лопушистый лопух. Вот смотрите, где под какой мы подпали этот Привет на Корсаре! Я себе мешал тебе не вытащишь, заменю. Ну, будет весной, она дать в озере. Как самом... хорошая же это. сама, Пока ни у кого не уклонено. Плечи со убери, я. А закон в никто не отменял. Выбрались на озеро. С утра тут не погода была, да все равно собрались. заниматься делом. Но ну, рыбы наловили уже, кастрюлю большую, ну, вот тут все рядышком, ну, привет вам всем, давай, давай, взаимно, пока. Ну, что, кому будем звонить, кому надо позвонить. Наливай давай, закон палычу ломать Поймали по пару. Мята идет, да? Да, поймали по пару это самое хвостиков. Не по пару, а пару. Пару, по пару, да. А потом полчаса тишины, и тут все поняли, почему пришлось противный палоч. Противный палоч. Надо придумать какой то столик сюда или более столик тут сам. Ну, это оптимальный вариант, по-моему. Ну, ладно, что я сейчас бам бам бам Какие поставишь сюда? Ты прицепился в обуви. Все, стоимся. Да? Ну, ребята. Но посаран. рот фронт, ну и так далее. рот фронт, фронт. Только что отметили. У хвостов. Здесь что-то булькается, но не ловится. Здесь булькалось пока мы стояли? Нет, нет, не, просто... не, не, когда стоял в другую сторону, то все булькалось. коряга тут акушки-то вот мы и стоят вся мелочь вот тут стоит у коряги тут надо мелкой мелкой сеточкой вот таких такой рыбы тут завались либо с нами не сотрудничает, ребята уже уплыли за мыс. Ну и где ветер, который нас носил? Получается грибной дождь. А грибов нет. Ну вот мы максимально сократили программу, потому что щука нас надуло, за исключением пару маленьких выходов там ничего больше не было. А нам еще каракат чинить, и как бы там время на него тратить, и уху вроде как говорить надо. Ну, в общем, Доехать до места ремонта. Да, то есть день и вечер насыщенный, а тут просто ни хрена не было сегодня. Поэтому с белым закончим. Так, мы с Сашей пошли за чем? Э -э, за помощь. За помощью мы у нас колесо. Вот оно будет Ага. Сейчас мы его найдем. Это вот его копнуло. Днем, конечно, как-то. Вот он идет. Ага. это у нас тут? что? О, это что? О, это что? О, это что? зря. это что? это что? Не игра слов, а придется все на самим Если что, виноват во всем вот этот человек. Мне нравится. Быть виноватым. Вкусно. А вы сейчас скажете по этому поводу? А вот и подадут. Мы тогда это еще и заценим. А вы готовы Но сегодня вы... бежать за каракатом? Бежать за каракатом? Да, какие проблемы? А вы готовы сегодня еще и раз пробежаться? Все. Легко. Тиририн, тиририн, тиририн, тин-тин. И вы говорите, свежая рыба только что плавала. вон В этом озере под теми двумя радугами. А нам еще кандыбать. Это точно маленькая колючка. Ну а маленькая, маленькая, не Я, я понимаю. понимаю. Куда его? Влево, вправо. Почему он занос вот я пошел, да? Что? Да, не искать меня на руку это? Подожди, подожди. Я приеду, ребята. Хорошо. Я типа, ух, угу, я попал. Вот эту типку я держу, я держу. Так, приходите, друзья, на кинодеватель, конечно. Меша. Там. Так, а оба дай Миша иди Че ты его с ней Так, давай. Оп. Есть. Ее бы сейчас накачать Немножко. Его надо накачать сейчас. Немножко подкачать, чтобы. Ну это ты можешь ставить обратно. Слышишь пока? Возьми. Нет, это можно. Возьми. Возьми Саш. Ага Валер. А да, я тогда не пересувствующий, кручу. Завоните, не будете? Может завести уазик-то лучше? Но все меньше было. Лучше будет.